Хочу сразу сказать большой плюс, что здесь вот буквально, наверное, ну, в 150 метрах школа находится. И то есть вы можете купить вот здесь дома, начиная от 13 миллионов рублей. Это как хорошая альтернатива квартире. Они, конечно, находятся не в Сочи. Вы прекрасно... Мы вообще в Варданэ сейчас находимся. Это примерно, ну, где-то полчаса езды. Мы недавно, кстати, снимали просто маленький такой видос из офиса про этот коттеджный поселок. Это хорошая альтернатива квартире, если, например, вы не хотите покупать вот эти вот маленькие студии, которые мы вам показываем по 13 миллионов рублей во фруктах, здесь вы можете купить полноценный дом себе. Вот такого размера. При этом вид на море еще будет открываться. Но, конечно, вы будете находиться не в Сочи, а в 30 километрах от Сочи. Или 20, или здесь, короче, 30 минут ехать. Море рядом, школа, самое главное, есть, то есть можно детей своих образовывать. И территория закрыта, ну, конечно, это не какой-то люкс. Обычные дома, достаточно простые, эконом-комфорт класса, там уже вот где-то причасовую отделку делают. Сейчас мы зайдем с вами вот в этот просто в какой-нибудь любой и посмотрим, как это выглядит. Территории, конечно, здесь много не будет. В среднем это 2,5-3 сотки. У каждого дома, что также, наверное, ну, для частного домовладения больше минус, чем плюс. Но большой плюс, конечно, это цена. Потому что вы покупаете дом, но по факту по цене квартиры. Это большая такая кухня-гостиная. Здесь прихожая часть. Я так понимаю, это туалет. А здесь у вас разместится котельное оборудование. Первый этаж выглядит так. Пойдемте на второй Че, что серьезно, 13 миллионов можно купить? 13,5. Конкретно этот, говорят, вот 14 стоит. Так, вот у нас, значит, второй этаж. Здесь у нас две спальни. Раз, два. Причем санузел. Ну, спальня, кстати, хорошего размера. Вполне себе. Гардеробочки здесь размещаются. Ну, вид такой, сельский. То есть нельзя его назвать каким-то... Вы Замечательно Вот здесь на первом этаже можно делать террасу Там есть вот выход на террасу Можно делать вот по сейшему дому террасу Короче, есть минусы, есть плюсы Большой плюс это цена Потому что в Сочи вы за эти деньги купите однушку во фруктах да? А здесь у вас будет полноценный дом Недалеко до моря 30 минут до моря И самое главное, что еще раз повторю, Здесь есть рядом школа, но везде асфальтированные дороги И центральные коммуникации с 13,5 миллионов, если что, господа По этому дому к Толяну обращайтесь Вообще, ну Имеет себе вполне место на а жизнь. А кто все-таки захочет за эти деньги в студию или однокомнатную во фруктах, не знаете, к кому обращаться? У меня за 5500 есть. Вы что-то дорого берете, дорого, но подешевле можно. Андрей, нам нужно заниматься только законным жильем. Хватит заниматься жпшками. Андрей, ты, можешь быть, скажешь ему что-нибудь в что жпшки тоже законные бывают? Законные, конечно, все законно. Доля в доме законная, все законно покупаем ну, это все от бюджета зависит ребят что вы понимали это больше степ. то есть во первых мы не занимаемся проблемными объектами но есть действительно хорошие законные жилые помещения где не нарушена этажность пятно застройки нормальной коммуникации и все это есть то есть он у нас вот почему-то предпочитает именно такой бюджет поэтому вы вот можете к нему обратиться если у вас там есть 4 5 6 7 миллионов рублей но, ну, Этот как... уже ушел за 12 там, И все, он говорит, что там 8 миллионов luxury, это... Luxury. это уже <кх> Ну, лакшери это, конечно, другое совсем Это уже 50 плюс Короче, про лакшери Не в этом доме можно разговаривать Здесь, как вы видите, все обычно Но а, по качеству, кстати, самой постройки Хочется сказать, что она выполнена неплохо Во-первых, нет щелей между Керамзитом Что, в принципе, вообще кладочка аккуратная, ровная Стены не завалены Потолки достаточно высокие, окна, ну, конечно, не алюминий, а обычный пластик здесь стоит. И э, монолитное перекрытие mm -hmm. второго этажа. Там, кстати, можно mm -hmm. еще зону хранения сделать. Чердак. И балконы да. э, на все стороны. Но по цене квартиры вполне себе ничего. Все, короче, мы с домом заканчиваем и двигаем дальше. У нас еще много, на самом деле, апартаментов на сегодня.